Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик, и сейчас мы с вами приготовим очень вкусный салат из молодой капусты. Молодая капуста очень полезная, в ней содержится просто невероятное количество витаминов, например, витамин В1, витамин С, много-много других, в ней мало жиров, и она очень вкусная, и салат получается недорогой. Нам понадобится молодая капуста, свежий огурец, укроп, консервированная кукуруза это по желанию если у вас ее нет можно и без нее и для заправки мы возьмем лимонный сок растительное масло сахар и соль растительное масло для заправки можно использовать любое которое вам нравится можно обычное подсолнечное с запахом без запаха оливковое кунжутное в общем любое абсолютно потому что мы нагревать его не будем оно пойдет на таком свежем виде вместо лимонного сока можно взять столовый уксус Первым делом нам нужно тонко нашинковать молодую капусточку. Обожаю капусту, я могу ее просто так есть. Ой, вкусно. Просто отправляем в большую миску и дальше натираем на терке, или обычной крупной терке, или на специальной терке для корейской морковки, огурец. Смотрите, вот такие макаронины из огурца у нас получаются. И теперь, прежде чем добавить огурец в капусте, мы в капусту насыпаем соль и немножечко минем ее руками, чтобы капуста дала сок. И теперь добавляем огурцы. Теперь нарезаем свежий ароматный укроп и добавляем к нашему салату. Наш салат готов, нам осталось приготовить только заправку. Для этого мы смешиваем растительное масло, соль мы уже сюда добавили в салат, масло, лимонный сок и сахар. Хорошенько перемешиваем, наливаем в салат, снова перемешиваем и даем ему настояться хотя бы 5 минут. Чуть не забыла, если у вас вдруг залежалась консервированная кукуруза, как раз она отлично впишется в этот салат, ее можно сюда добавить. Смотрите, какой яркий весенний у нас получился салатик. Главное, он очень полезный, вкусный, и его можно есть даже в пост. Обязательно готовьте, пишите ваши отзывы и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!